Всем привет дорогие друзья, с вами был Кченн, эта игра под названием 60 секунд И нам надо будет в этой игре собрать за минуту все нужные ресурсы И закинуть их в бункер, себя там, семью всю а, Если мы не успеем, то все взорвется, и нам хана просто полностью Садитесь себе поудобнее, всем желаю приятного просмотра и мы начнем новую игру Кстати, очень м, актуальная игра, надо было еще год назад ее снять Когда только война началась Тут... Обучение, апокалипсис, сбор не, ну обучение нет смысла проходить, мы хотим уже сразу играть. Толстяк, нормальный, царь бомба, малыш. Время на разметку 10. Не, ну я. Я, я очень давно в нее играл. Там забыл, наверное, уже все практически. Все как там находятся, все предметы. Так, оружие есть. Так, что тут. Дочку лучше не брать, если я еще помню, да. Она очень много весит, бесполезная. А как брать, на какую клавишу забыл? А, просто, да, я понял, хорошо. Воды, э, какую-то бочку. Не, ну надо было хоть, аптечку было взять, скорее всего, надо. Да, да, да. Но. Да в смысле help? Би скидывай. Быстрее, у нас уже половина времени нету. Дочка пошла нахрен отсюда. Нам воду взять надо, суп. Жену, жену Тимми там вроде, да, у нее был. Ай-яй-яй-яй. Да уже половины нету, в смысле, я не успею. Ты бегать не умеешь, ты толстяк, дебил. Бери противогаз. Так да где тимита Жена, ладно, без Тимми, он все равно бесполезный. Так, жена, ведем. Суп, идешь, тоже со мной. Аптечка, кстати. Почему у него аптечка на кухне а не в ванной? В смысле? Это неправильно. На 10 секунд есть. Надо аптечку взять. Все, хватит, у меня больше нет времени. help В смысле не взял? Ну почему ты такой дебил? Всё, прыгай у нас меня... нет у нас все время вышло если что попробуем на легком потому что если, ну да видно, как жена и муж все больше нет детей детей нету дети сдохли я не знаю я не успел их взять просто я не знаю где они находятся даже вот этот тебе где в тиме сидит я думал он с сестрой там рядом в смысле а он хрен знает где не, ну так-то, в принципе, по запасам у нас все хорошо. Аптечки не, не... Почему ты аптечку не взял? Я нажал на аптечку. А ты дебил. Взял и суп взял. Вы в безопасности. По... Пока. В смысле, что, игра закончена? Не понял. Это что за прикол? все таки надо было детей взять, да? Блин. Да игра закончена. Я только начал. Как это так-то? Классика. Но я в классику хочу поиграть. Выживот выживание! Я, походу, сбор играл и дебил. Малыш легкий. Малыш легкий. Толстяк нормальный. Царь бомба, малыш. Не, давайте толстяк хотя бы. Ну ч, легкие это легко будет слишком. Л легко э любой дурак может про поиграть и выжить 100 дней. А я хочу на нормальном, как нормальные пацаны. Вот день первый. Ну без сына, ничего страшного. Он, я думаю, все равно бесполезный был бы, скорее всего. Выжили только мы вдвоем, у нас не было достаточно времени, чтобы взять детей. Ну, как первый раз у нас, кстати. Но ведь это было всего лишь тренировкой. А, да, я уже два раза потренировался, и молодец. Наши полки полны банок сумок, мы будем спать на них? Вы что, дебилы, что ли? Зачем? На табуретках спите. Мы даже будем разговаривать с консервами. Понятно. Они шизиками станут, короче. А это самое предпо... переполнение запрет за... Это неправда, тут всего три банки. Супа, ты чё? Правда, это единственное, чем мы видели, мы уверены, что тут достаточно количества. Ну, кормить я не буду никого пока, что это рано. Сегодня мы решили немного поразвлечься и сыграть несколько игр. Первая называлась «Выбери игру, которую мы будем играть». В смысле. Она заняла у нас целый день, и мы так ничего не выбрали. Так в шахматы играть? У вас вон шахты или стоят. Вы что не умеете играть в шахты? А, это не шахматы, это шашки. Ну неважно. Тоже это легче даже. Мы играли в правда или действие? Как выяснилось, самый частный вопрос был: собираемся ли мы что-то? Кроме нет, это невозможно. На это мы решили закончить игру. Не, ну если тараканчики будут, мы их тоже сидим пожарим. Хотя тут ничего нет, чем жарить? Ну ладно. Пока что день хорошо, Тед сказал, что в жизни ничего не происходит новенького. Ну два дня только потому, что конечно. Ах ты спустя а вот это, чертиком чертиков надоело, Доллов смешает чашка кофе. Да еще рано, нет, я никуда не выпущу никого. Не-не-не. Кажется, любимая забегал Да не путай никуда идти? Нет, у нас нормально все с ресурсами. Рано еще умирать. Ну вот, кстати, вот Теда уже щетина появилась за один, за один день, вот это да. Никуда мы не пойдем. Это мой пятый день только, когда уже действительно нужно идти. Так, и жизнь не собираемся. У нас есть дела поважнее. Трещины в стене сами себя не пересчитают. Так, эти трещины только поселились сюда. На свете есть только одна вещь, которая нужна. Вода. Три дня. Да нет, чё, нормально. У меня обезождение есть? Нету, значит, не будем ничего пойти, а, конечно, сейчас. Ножой. Да не буду Нет, конечно опасно для здоровья, дебилы Давайте же хотя бы подождите Пока радиация осядет вниз и все На землю, и так будет и безопаснее Странно чувствуют Кто? живет в бункере? А, ну пушка Может взорваться, мне я помню там она взрывалась А топор они могут сломать Они дебилы Надеюсь, что пушку вы не поломаете Вроде выстрели нормально о, нормально, целый еще вроде, ничего себе Окей, чтобы это не было, на мерт мертво Слишком мертво, может быть, в этих мерзких дырах И прячется кто-то еще да Долорес дольше не... не протянет Да протянет! Наверное, в могили могиле ему тоже нужна вода Блин, а почему? А тут же обезвоживание вроде есть А, убезвоживание действительно Надо поить я сейчас коньки отброшу а я 4 дня прожил только В смысле, как это? Это опасно не-не-не, еще рано. Царит, конечно, царит еще, да? И она будет царить еще неделю, наверное. Сложно готовиться к неожиданным последствиям, особенно если еще не знаешь, что они наступят. Мы оказались абсолютно не готовы к тому, что сейчас происходит. Я тоже не, не был бы готов, если тут бах и все взорвалось, хренам. Да, опасно очень. Так, все хорошо. Кстати, они могут без еды жить, получается, сколько от Семь, что ли? Сладкие воспоминания, сладкие воспоминания, мы, но мы должны быть готовы к встретить суровую реальность. Ага, сохраняем хорошую. Ну это хорошо, что вы тут все спокойные, они бешеные, тут вообще творите дичь, но это хорошо, что они спокойные. У нас же, конечно, блин, ну а сколько еще надо ждать? О, везде пауки, а мы ничего не взяли, конечно, у нас ничего нету. И в нашей воде мы должны появляться. Ну а чем убивать их? В смысле, у нас ничего нету. Блин, вот эта книжка, кстати, очень полезная была бы. Ну, блин, мы ее забыли взять. Ну не мы, а игра забыла нам выдать ее. А кто это звонит? Не понял, у нас же нет тел телефона. Как она не позвонили нам? Мы решили, что справимся с пауками, голыми руками, ногами и другими частями тела и использовать для борьбе. Мы переоценили свои силы пауки слишком быстрее, все наши попытки. Блин, а куда они убежали? Наверх, что ли? Так, вы желать не хотите пока? Нет, хотят. Вот это не хочет. Ну, правильно, он жор, жирный. Так, кого кормить будем? Ну, я не знаю, можем чуть-чуть покормить. У нас вроде банки есть, сука. Мы думаем, что телефон... -кану Канули? В лету после того, как я деревензир и город. Но телефонная будка через дорогу... В эту минуту нам звонит телефон. Да я не знаю, ну, Тед. Давай Долорес. Типа ли, покормленная сразу. А, а, это опасно, кстати. Она может быть... И это террористы. Но вроде все хорошо, да? Все равно голод, смотри, не жажда, голод. Это плохо. У а, телефон Телефоны будут, Кобесыль? Ага. Без ближайшей... А, да, телев... человечки Горосу. А, то есть мы думали, что пока не поняли, что это была запись рекламы. Ну, конечно, ну я так и думал. Блин, нас было дома сидеть. Ну хорошо, что они не, не заразились. Ну, да, Долорес. Так, кормить. Ну можем покормить? Ну ты ела как бы, зачем тебя кормить? Ну блин, по-моему от голодания там болезни появляются вроде. Царит радиация. Давайте у вас есть противогаз. Все, пойдемте. Сколько можно? Неделю сидят дома. Это вы что, Офигели. Скоро атрофируйте мышцы и все инвалидами станете. Мы давно хотели поехать на, на Гайский водопад, посмотреть на эту красоту, но мы никогда не думаем, что нас появится собственный водопад. Такое впечатление, что пор прорвало десяток труп, и вся вода истекает в бункер. Нам нужно спасать наши запасы. Так, что спасать будем? Карту или радио? Блин, ну я даже не знаю. Ну, карта полезная, кстати. Кар карту спасем. И, кстати, можем поставить сразу метку, куда пойдем. Так, это э, водопад. Вот это Негар, Негарский водопад, кстати. На, написано на карте. Значит, мы будем где-то здесь. Вот тут церковь, вроде бы. Вот сюда. Да. А, так, ну, карту спасаем, конечно. Радио а там еще не факт, что нам пригодится потом. Ну, пригодится, возможно, но это не важно. О, тут вода, ё-моё. Ну, главное, что... Что ты, ты так и Аккуратненько. Так, а что мы не идем? Ладно. Мы сорвали карту со стены, пока они начали летящие повсюду струи воды. Это была единственная сухая вещь из всех наших запасов. Когда уровень воды упал, мы взяли за сбор уборку. Но такое впечатление, что мы будем убирать этот бородак до следующего покаления. Так уже все нормально. Ну там чуть-чуть затоплено, ничего страшного. На вид -то это уже одно... Да опять им вода ему нужна. Ну ч ⁇ охреневший? Надо лора зато ничего не нужно. Вот учись, Тед, у своей жены. Ей ничего не надо. А Теду все время что-то надо. Блин. Не укормишь, поишь, а он все равно требует и требует. Скоро отправишься у нас на... все, давай, отправляйся. А, противогаз, бери, пошел. Чё, ему все надо, надо. Вот иди и на... находи себе ресурсы. На то окреневший. Все ему нужно, нужно. Блин, да не потом, без вожния нет, нормально все. Ты отправился на поверхность мы надеемся, что он вернется в ближайшее время. Ну, через неделю, может быть. За хлебом пошел. А, нам трудно находиться здесь, жить, здесь. Мы должны как-то с этим справиться, иначе у нас будут проблемы. Да, есть так проблемы уже есть. Вон радио уже сломали. Ну, конечно. Хотя почему она вот так вот сломалась? Вроде затопило. Ну затопило бы и все. Она просто в воде была бы. Ну почему она уже все развалилась? Это не что за бред. Мы изо всех сил пытаемся сохранить спокойствие, мы находимся в необычной ситуации. Это понятно. Возможно, нам никогда не удастся привыкнуть к жизни в убежище. Надеемся, что помощь уже в пути. Ну, навряд ли. Там мародеры могут только быть. Обезвоживание. Окей, поим. Допустим, хорошо. Мы даже не представляем, что у нас появится шанс увеличить свои запасы. Вы... Да какие карты? Не путай их играть. Но именно такое приложение представлено, нам сегодня... Вот... Без... А да, незнакомец он что с ума сошел как он сюда пришел вообще там же опасно две банки еды если мы выиграем то получим Да нет ничего не на чем у нас играть пускай предлагает свои карты если у него есть нет у нас карт все вали отсюда дебил что ты вообще сюда приперся у нас сюда вообще-то потоп был опасно сюда заходить какие-то пауки тебя сожрут нахрен играть в азартные игры ужасная привычка но ну, естественно какой пример мы подаем детям? <laughs> Каким детям? Ты чё, да, лорд? Совсем кукуха поехала. поехало? Тут три стула только стоят, и все. И больше и в банке. Мы в банке супа только подаем пример. Но им плевать как бы на это. Они все равно играть не будут ни во что. <laughs> Немножко неправильно. Надо было убрать это, вот этот вот контекст. Ладно, окей. Уж лучше кого-то ограбить. Мы сказали незаконно идти отсюда, куда шел. С катертью дорога долора в прекрасном состоянии, да, просто идеально. Насколько можно быть прекрасно в этом малюсеньком убежище. Нормальное убежище, не малюсенькое, нормально, смотри, какой большой. Если поменьше. Эти кто-то нас и может спасти из этого ужасного положения, только это наше правительство. Да нам вряд ли, она уже свалила куда-то на Гавайи, там и все, отдыхает. И все, им плевать вообще, что то происходит. Возможно, некоторые и обливают их грязью, но это некоторые либо потерянные коммунисты. Какие коммунисты? Что за бред? Это даже не Россия, ну что ты? Это Америка. Либо безнадежные скептики. Кептики? Кто? Вот мы, например, на граждане, которые всегда платили налоги, и мы уверены, что дядя Сэм нас спасет. Да, конечно. Только он тоже, наверное, в бункере таком сидит и ждет спасения. Ну, за исключением того одного раза, когда... В общем, не важно. Э, ну, ладно. Представители властей уже в пути, так что нужно быть начеку и не прозевать их в приход. Так, а если придут бандиты и нас убьют, и все. И то это будет на 30-м дне, мне кажется. Походу, Тед не вернется, мне такое чувство. Очень, так, большое. Он уже 5 дней где-то гуляет по апокалипти... Апокалип апокалип апокалиптическому городу я думаю что это все это смерть он там от радиации умрет и ничего не получится даже противораз его не спасет главное что нам нужно делать это слушать радио да, которая да вот этот ну хорошо давай долора слушай что там важное звучит что-то Нет, что-то нету долора ты что-то меня обманываешь на какие-то помехи только ничего важного не слышал которому вот передавать любую минуту, да, ну угу. и бродить по улице надежды, что он эвакуирует, ну пускай это тычет помощь, не знаю, поможет ему кто-то или нет, его зомби убьют, не знаю, там как повезет ему. Первый вариант звучит как-то поразумнее. ну только у нас радио не работает, но ну, смысле, если ты умеешь чинить радио, иди почини его, что ты сидишь тут, дало бляха. ну блин, ну серьезно. Наше мусорное ведро уже смотреть противно но с другой стороны, это даже хорошо вечно испорченное аппетитом, и экономим. Ну конечно, да. Несмотря на это, нам хочется сделать уборку. Огромные зеленые тараканы только по... придают нам мотивации. Такого у нас ни хрена нету. Не знаю, как ты избавляться будешь. Иди, лом, бери, топор и их от карткор. О, трет вернулся, смотри. Голодный, усталый. Ну, смотри, еще. Ну хотя он что-то. О! Книжку притащил, смотри, молодец. О, ужас, он уже огромный, еще один. мы окружены тараканами. Мы обречены, мы уже чувствуем их на своей коже. Только один вот он, и все. Ну и что он маленький? Взял ногой, задавил их. Нет таракана. На чем проблема? Ты вернулся из своего путешествия на поверхность целости и сохранности. И вернул нам этот противогаз красавчик. Наша экспедиция пошла прям к негаль... начальной, нега... не, нелегальной школе, конечно. А, конечно, не за зданиями исключительно. Нам были необходимы боеприпасы, да. Припасы и школа была отличным местом, чтобы их раздобыть. Соловки только? Я не знаю. Все обожали нашу повариху, ей было почти 80 лет. И все, что она готовила, было невероятно вкусно. А там повариха тоже, наверное, лежала, да? Ну или скелет хотя бы ее. Ну, возле этой поварешки а самое главное пахло томатом теперь мы знаем всю тайну банки томатного супа они что, все томатный суп этот жрут или что у них другой еды не существует или чё у местных бойскаутов был собственный подвал там были мы нашли руководство по выживанию кстати очень полезная книжка может они готовились к апокалипсису ну возможно мы это не что-то знали Чёрт их знает, но мы взяли эту книгу и с собой на бой пригодится. Может быть, ну, я уверен в этом. Не ела вот некоторое время. Ну, мне надо это покормить обязательно, он устал. Е его даже попоить надо будет, я не пожалею водички. Хотя он вроде не хочет, но на всякий случай. И ее тоже, она худая, сейчас точно... Блин, сдохнет. дзень, дзынь, мы думаем, что никуда не услышим звук из телефона. Опять? не не не не не не не Мы в прошлый раз пошли, это пранк был. не не не, не. Нам школьники какие-то балуются, наверное. Выжили как-то. Бегают, звонят всем. Обезвоживание. Да в смысле я же тебя покормил? Там же он шиткий суп. Почему? Охренели что ли совсем? Что там написано? Я Ну конечно не буду. Так, а ну-ка. Попоим. Так, еще что? Усталость, голод. Ты что, не нажрался что ли? Не понял. Нас говорит, да нет, только вернулись, куда? же угадать о том, что происходит, и начать наконец задавать конструкцию. Какие вопросы? Кому? Нет, не получится ничего, он только шум приздает и все. Бесполезный. Берите байска вот эту книжку и чините им. Смотри, сколько тут всего важного. Охренеть. Берите эту книжку и чините этот гребаный э радиоприемник. Мече, знаешь, крептишь, спишь. Ну в принципе, да. Еще денек без малейшего понятия о том, что происходит. Да ну ничего, ничего страшного. Мы тут уже две недели живем и как-то хорошо все. Долорас все нормально, ты эту устал но даже не значит, что он прям э, хочет жрать. Ну я не знаю. Во времени вылазки мы набрали. Какая-то неведомая сила разрушила его до основания. Внутри мы совершенно случайно обнаружили кота? Уже звер ⁇ к с невозмутимым видом вылизывал свои лапки посреди этой разрухи. Кровище, от... ой, блин, бедный кот. Все обратную дорогу мы до убежища коту слез... А как он вышел, мне интересно. Там уже... вообще жесть какая-то творилась. Вс ⁇ нам надо открыть книжку Люка. Блин, это мелота, конечно. А если он тоже вот такой радиоактивный будет, зеленый вот такой, как таракан, все жрет нас всех? Нет, ну это опасно, я не хочу. Если бы э, этот код был хотя бы на втором дне ну, нашего выживания, может быть, еще стоило бы его взять, а так я не буду. Это опасно, реально, я не знаю, что за код. Мы он мутировал, стал каким-то зверем, рысью, я не хочу, не. Ну, еще рот вот этот, да, лишний будет. А, и вообще котам нельзя доверять особенно тяжелые времена. Ну не знаю, не знаю, что это за кот был. Не, нам его не показали даже, надо было показать ему, вот хороший код. Мы решили не обращать внимания на царапание которое, впрочем, ближе ночи утихла Похоже, зверь ушел. Ну потом вернется мы его, посмотрим, мы это возьмем. К 40 дню, возможно, да. Да Дол Лорес в прекрасном состоянии. Насколько можно, но ну, я понял, да. Одно и то же, читаю, надоело. Жажда усталость. А что ж надо сделать, Теду, чтобы он э, у, у, уже все отдохнул? Я не понимаю просто. На вылазку. То да у нас пока по ресурсам все хорошо. Ну ладно, давай. Завтра может, но. Эти тараканы на, наш не на шутку. Они защищают нашу территорию, скажем. Что-то делать. Застрелить их нахрен всех. Все, перестрелять. Главное, не сломайте пушку. Ну, вроде все хорошо, успокоились. Наконец-то. Мы победили этих коварных тараканов И знали их из нашего маленького королевства Теперь их гнезда будет Нашими гнездами Мы их хорошенько проучили Ну хорошо Вода нужна кому? О да, мне действительно Ну допустим, хорошо Тебе ничего не надо, все. А, самое время Да давай Долорес Бери противогаз и шуру И ищи там что-то хорошего Аптечку там всякую еще что-нибудь. А, а, я отметку... Ай, блин, ладно. Пойдет еще раз в школу. Там вот еще что-то есть. Ага, хорошо. Так, что там по припасам? Усталость только? Ну я отдохни, у тебя вон... Сколько? Три свободных стула. Поставь их вместе, даже четыре. Смотри, вот так, ложись полностью и все, и отдыхай. Это же идеально будет. Вот так вот, прямо разложить их. Можно там э, вместо подушки книжку положить, и будет красиво. Опять неряшный торговец. Э, мы его банку собрали на... А, опять этот кот! Нет, кот нам в мешке не нужен, еще один. Нет, пошел в жопу. Но он, мы, они хотят нам кота этого втюхать. Вы что, офигели что ли? Он отдохнул нормально так. Они хотят нам уже второй раз подряд втюхать этого кота. Нет, я не буду. Ну, именно. мы решили прислушаться к их совету и вот времена дворовых продаж. Не, ну можно было его бесплатно взять, либо купить зачем? Если он к нам зайдет сам еще раз, то хорошо, я его возьму. А так нет. Мы бы все отдали, чтобы снова нежиться по солнышком, под землей не очень-то и много света. Ну что, лампочки работают нормально? Я не знаю, как электричество до сих пор есть. По сути, если там Апокалипсис был, там все расхреначило и все, там электричество не должно было быть. А она есть как-то, выжила. Тем не менее, гораздо лучше быть живым здесь, да, чем, конечно. Но там, не знаю, по поводу Дол Долоресса, что там происходит с ней. Надеюсь, все хорошо. Очень нелегко держать себя в руках такой ситуации, надеемся, можем. Да я уже понял, давайте нормально. Тед, давай, держись, не садись с ума, а то будет плохо. Будет сам с собой разговаривать, там, не знаю, с э, рукой или что там такое, я помню, было. Очень легко впасть в депрессию, когда живешь вот так вот, под землёй, не солнце, небо, а, и, кстати, он один. Он, кстати, тоже может сойти с ума. Мы должны избавиться от пессимизма, ага, в радости, конечно. Ну, или в грустности, ну, там по-разному, как будет. Так, ладно, покормим, попоем это а сейчас точно заболеет. Но чему слышу какие-то позорительные звуки, когда... О, нет, не бери, нет, это взрывчатка. Нет, никогда в жизни такое делать нельзя, вы чё? Какая, какой кожаный чемодан, вы чё, охренели? Там же точно будет какая-то бомба? Не-не-не, если его за 22 дня никто не взял, так я не буду брать тоже. Что, сколько к нам гостей шли, то они могли точно подложить нам бомбу. Я уверен, на 100%. Мы даже не догадываемся, кто оставил чемодан, да и на сегодняшний день доверять нельзя никому. Вот это правильно, да. Мы не будем рисковать своей жизнью ради каких-то запасов, которые могут еще и отравлены. Та ему это не, не запасы. Кто будет их выбрасывать? Они что, дураки, что ли? Их себе только могут забрать, а не выбрасывать. Не, не. Наши маленькие убежицы... Чего? Это сложное занятие нашей... Стены выпал один кирпич? Смарат. А, не... а где? А где? С какой стены? Тут вроде нет ничего, нормально все. Ну, вроде Тед не заболел. Значит, все в порядке. Значит, там ничего страшного нету. А, там еда? Ничего себе. Мы посмотрели в дару спасения, что нас может там ждать. Другие мутированные острыми частями тела. Но мы увидели дохлую крысу. Открыть, как она... В смысле, дохлая крыса, как она открывать могла. А, да, ну какая крыса, не. Похоронили в бы, бы Ну, хотя бы, да, религиозно. Нормально. А, порядки. Он в порядке? Да, реально в порядке. Нифига себе. Он уже месяц живет и в порядке. Не сошел с ума. Мы еле дышим в этом чертовом бункере, за последние месяцы ситуация ухудшилась. Что-то может быть не в порядке с вентиляцией. Может она забилась, если это так, нам нужно немедленно исправить. Да, давай, бойскаут вам помощь, в принципе. Пускай эти скауты вам помогут. О, Долорес пришла. В смысле? Как это? Не понял. Пришла Дорол... Долорес, заболел Тед. Как это возможно, Я не понял что почему почему-то ни хрена не принесла мать ну смысле ну как так то починить вентиляцию ну конечно как никак если там есть множество указаний по починки различных вещей должно быть и раздел в системах о какой о мутанты напали ёпта я понял, почему Стед заболел. Ну, мутанты напали. Снова видел Долорес. Надо было не открывать эту хрень. Я не знаю, что надо было делать. Фонарик взять хотя бы. Нам нравилась наша улица, особенно во время праздников. Да, все собирались за то украсть свои лужатки дома. Мы... Было очень весело, но похоже, в ближайшее время будет праздник, по крайней мере, в следующий лет 100. Но у нас появилась идея, может, все-таки найдется в той полезной среди э, обломков. А вот мне вот интересное. Это действие происходит в Америке или в Хиросиме? Просто непонятно очень. Ну, поискауты и все такое. Вроде Америка. Но я не понял, что в Америке скидывали или что-то. Или это фантастика. Я, не, ладно, не буду углубляться. А, мы нашли холодильник посреди соседской лужайки. Даже без электричества внутри горел свет. Да? Ну, как и у нас, кстати. Супанная у дети, конечно, шляпа. Она несъедобная. Но мы по попробовали. А зачем? Она же несъедобная какие-то странные чуваки взяли она несъедобна но вы попробовали каждая болеет голод усталость Эх, бедный Тед а что я могу сделать ему ну все напах кушай но ну, я не знаю это не поможет скорее всего но... кто пойдет наружу к Тед он и так уже сдохнет скоро какая разница нет а нет никто не пойдет нет нет нет нет я думаю на улицу нет никуда никто не пойдет нет, избавляться от Теда можно, но лучше не сейчас. О, истощение. Уже истощение пошло. У ну, меня, кстати, тоже, по-моему, истощение. Но он же вроде бы поел. Бенка нет, я не буду. Ну, голод. Да как так-то, а? Да, поет Тед. Возможно, но не факт можем заперти на ней выйти справиться какое-то безопасное место где голову у нас есть от воды какие-то солдаты но у нас ничего нет у нас не получится связаться все мы обречены на смерть у нас ничего не работает и скоро подохнет потому что он болеет он истощен вообще все плохо короче главное делать радио чтобы не пропустить ну конечно особенно когда она не работает самый кайф просто слушать радио Голод, усталость я не знаю, есть смысл его вообще кормить, или он все равно умрет, не знаю. Ну, до, до Долор, долорес надо спасать, реально. Да, ты идешь. Я даже не знаю, есть смысл тебе что-то давать. Ты все равно умрешь, скорее всего. Я не буду противогаз на тебя тратить. Он больной куда-то пойдет. Зачем? Я просто хочу, чтобы он пошел и долорес не заразил. Все, вот что я хочу этого сделать, и все. Не плевать, выживет, не выживет. У нас долора, главное, чтобы была. Там Тед хнает, сто процентов. Если он заболел от тараканов каких-то, тут все. Ему и там не жить, наверное, после этого. С тех пор, как мы попали в это убежище, мы все равно заняты. Но нам еще многое предстоит сделать. Например, подстричь кустарник во дворе. Зачем? Там он там уже полностью сгорел от радиации, и все. Там его у него нету, он рыжим ставит, и все. Усталость и все, не Ну я не знаю, кормить есть смысл ее. Но на вроде просто устала. Это не значит, что она прямо э, хочет жрать. Мы нашли зашифрованное послание в двери бункера. Там были какие-то символы и цифры, не разгадал этот шифр, мы. Прочитать записку не получится, собственно, этим Долорес не собирается заняться. Однако неизвестно, сколько времени на это уйдет, и получено. Да я не знаю. Не, ну если там что-то важное есть, то можно попробовать. Если там какое-то тай тайное послание от военных, куда-то прийти надо. Не я, не я не знаю. Истощение. Ну какого хрена истощение? Ну что за фигня? Немедленно присмотрел разве. Похоже, она очень соревнотовича. Надеюсь, послание будет стоить того, чтобы. Ну, а, ну, встала, да, да, да Ну, ладно Когда Долора свернулась из последней экспедиции У нее небольшая рана на ноге? Где? Вот это? Это вроде грязь просто а, Кажется, на правой Или на левой Короче, на одной из ног А Тогда это точно показалось пустяком но а сейчас у нее Опухли обе ноги Что? Где? Где опухли? Они вообще маленькие Как палочки Какие Где опухли? Я не понял не, ну топором э, лечить ноги, это странно. Она что, отрубит себе ноги или что? А топор куда делся? Не понял. Мы бы никогда не решили затрубить э, какую-то либо часть тела, да, Лорес? И не только то, потому, что она была против этого, а и потому, что она взяла ситуацию топор в свои руки, э, избежать этого в наших интересах. Вместо того, мы его использовали. А, серьезно? Улучшилось? Как повредили в топор? Его просто нагрели, в смысле? А вот этого и не понял. Как они топоры сломали? Просто могли погреть и все. Он бы остался бы целый. Какая-то хрень, если честно, непонятно. На, пожри хватит. Мы так э, свою жизнь можно назвать. Стук дверь, кажется, торгуется Приобретение патронов, что скажем? Патронов? Не, не, мне не самому нужны, не пойдет. нет, нет, не надо. Это мои патроны, в смысле, вы чё, сидели? Обезвоживание уже, офигеть, как? Этот человек не был готов на все, когда мы оказались давать патроны. Какую шашку, он чё, сумасшедший? Ну а что мне оставалось сделать еще? Вот этот, походу, не вернётся, мы, короче, обречены, реально. Это невосильно, мы не можем уснуть. У нас были проблемы со сном с самого начала. А, если мы ничего не сделаем, бессонница нас Ой, блин. А у нас аптечки нету, да. И Тед не принесет, скорее всего, он уже, наверное, погиб. Не знаю. Возможно, нет, но я не знаю. Усталость, ощущение, офигеть. Тед не появлялся в убежище слишком долго. Мы боимся, что он не вернется. Мне тоже так кажется. Мы можем... И что, не вышло? Блин, плохо. Устала. Э, ну, на покушай. <смех> Я больше ничего тебе помочь не могу. На, покушай. Все. Э, пока у нас есть запас воды, мы можем э, сидеть за но все равно рано и пользу отсюда выйти. Э, в таком случае хотя бы направиться в какое-то безопасное место. У нас есть надежда на, на наших отважных солдат, которые придут заберут нас надежно спрятанных. В ну, навряд ли. В в убежище. У Тиви были комиксы об этом, так что мы свято верим, что это правда. Все, что нам нужно, это связаться. А с поломанным радио надо связаться. Я не знаю, как это получится, но не получится. Поэтому будем сидеть умирать э медленно. В истощениях и в усталости. Э -э главное, что нам нужно делать, это... Ну, конечно, когда его нет, вообще очень хорошо слушать радио. Просто класс. Не, походу, кормить бесполезно, но все равно ничего не изменится. Но я покормлю, у нас все равно дофига ресурсов. Можно растягивать так на год. Посидел на... Да? Раз... А, разгадывает? Координаты какого-то секретного места неподалеку, а также... А... Она уже готова отправиться, но мы волнуемся, вдруг это волушка... ловушка. А у нас так уже серия 40 минут идет, Давай, иди. Давай, иди уже, все, если серия закончится, то уже пускай 40 минут останется. А нет, еще вроде живая. Но нас ушла сама. Нормально. Да, сумасшествие. <плод exact> Круто как, вообще. Ах, вернулась в хорошем настроении. Да просто в отлично, просто вообще. <смех> Оказывается, записка от, до меня подруга Пеки, которая живет в убежище с бывшими коллегами Долорес. Долорес рассказал, что работает где-то секретарем до того, как был, вышла замуж за Теда. Как же мало нам известно о ее прошлом наша милая Долорес девушка замкнутая и молчаливая. Ну еще и сумасшедшая, ну конечно. Ой, <смех> мы рады снова видеть Далорес после успешного здоровья. Ну хотя бы еды принесла воды. Ну, я не думаю, что она долго проживет так. М -м Сумасшествие. Не, это жесть. <смех> мы думаем, да никуда мы не пойдем. Нет. Она уже сходила достаточно, сумасшедшая стала. Куда еще их идти дальше? Ну ч? Не-не-не. Сохранять железное спокойствие. Ну, это хорошо, да. А, похоже, никто мы никуда не пой... никто никуда не пойдет. Мы решили на секундочку вылить наружу и проверить тот же... магазин. Мы уже собрались входить, как вдруг услышали в темноте рычание. Заметили пару свирепых глаз. У нас было несколько мгновений. Пушку бери. Ну как, я, я не знаю, как они будут без э, патронов стрелять. Дулом как отбиваться, не знаю. Посмотрим, как это получится. Ну вроде еще нормально, все отделались. Никто не заболел. А, быстро выстрел... А, как это? Быстро выстрелилось, друзья? было достаточно, чтобы спугнуть, а может и убить. Как они убили без патронов? В смысле? Вы что, читеры? Как это сделали? Там же патронов нету. Сумасшествие, истощение. На, вот так вот, все. Э -э, и приходи в себя уже. Кажется, мы не одни, с нами большой волосатый кролик-монстр. Похоже, он прячется в наших трубах. Он высовывает голову и пялится на су. Мы не можем допустить, чтобы он добрался до него. Нельзя, чтобы тут э, на, на, на, накорился, пока мы спим. Отсюда вот типа он выглядывает из вентиляции. Застрелите его. В чем проблема? У вас оружие есть? Без патронов офигенно. Да вы сломали оружие. Это вы что, дебилы, что ли? В смысле? Да, Лорес, ты стрелять не умеешь, что ли, вообще? Ну как так-то? А, не повезло нашему пушистому мунданту. И, и пушки тоже. Думаю, мы все еще верхушка пищевой цепи, ну да Блин, наша цветовка оказалась э, хреновой, короче, все плохо. Ну, вроде она чувствует себя хорошо. Ну, насколько хорошо, она сумасшедшая. Не знаю, не знаю. Ну ладно, покормим ее, почему бы и нет? К нам опять. Тарховец. Ладно, давай, давай, хорошо. Я покупаю только лишь бы чтобы раз пришла в себя. Нормально стало. Может быть, ее кот развеселит. Во! Развеселилась, говорю уже. Нормальный код Шариков. Нормально, нормально. Вот это хорошо, так а, как только за торговцем скрылась дверь, сумочка начала не стоит с трястить. А ну да. Души хрип. Мы в ужасе отр... обтряпнули. Однако, когда дикому существу удалось наконец-то вырваться на волю, стало ясно, что это всего лишь недовольный кот. Не понял. Ты что, недовольный? Он улыбается. В смысле недовольный? Он хороший. Накинул нас, говорю, усатый, сел за уколы и принялся умываться. Ну и пускай водичку попьет. да. На ношеннике зверка написано Шариков. Интересно, это его откличка? Имя, наверное, да. А его кормить надо? Не, вроде нет. А как он тут запрыгнул туда вообще? Так вот, типа вот так вот, вот так вот. И вот так вот? Ни хрена себе он паркурист. Шарик, блин. Ну, пока не будем никого кормить. Надеюсь, он пришел сытый. Если кто-то нас может спасти из этого ужасного положения, то это наше правительство. Да не сможет он нас спасти, не может. Не может, Все, правительство, короче, нас кинуло. Опять с ума сошло, да как так-то? В смысле? Ну, шарик тут сидит вообще-то, в смысле? Да Лора сумасшедшая, точно. Ее уже никто не спасет. Главное, что нам нужно делать, это слушать радио. Ну, конечно, очень хорошо слушаем. Блин. Ну ладно, покормим. Хотя не надо вроде никого кормить. Нее, зачем? Кому это надо? Все, никого кормить не будем. С тех пор, как мы попали в эту убежище, мы заняты. Конечно. Давай, стриги. Пускай шарик стрижет. И он тут сидит? Ни хрена не делает. Сидит все спит, блин. Обезвоживание. О, это плохо, кстати. Это плохо очень. Ага. А, опа, что это такое? Сегодня утром, когда мы слышали стук в дверь. Ага, и чё? Радио за эту фигню? Ну давай, окей. Все равно это не вернется. А я уже выходить никуда не собираюсь. На детские голоса мы решили открыть дверь. Девочек-скаутов? Печенье? Нифига себе, девочки какие-то ап апокалиптические, блин. Бесстрашные. Ну, радио теперь у нас есть. О, нормально. Теперь можем радио послушать. Как приятно, также какие как и сцены, что... Да. А какие умнички тоже даже провивают свой маленький бизнес. Ну, правда, не знаю, как они там будут э, жить дальше. Ну, в принципе, это уже, да. Такое... Мы продолжаем вспоминать. Ага, вспоминайте, давайте. А нам надо быстрее как-то связаться с военными, пока у нас есть возможность. Сумасшествие, истощение, ничего не меняется. Ага, ага, хорошо. Так, э, истощение, ну покормим в принципе, почему бы и нет, у нас вроде не то есть. Может быть потом э, шарик найдет еду нам. Без шариков может сам о себе позаботиться и все, что его замыслит, не перестает на нас влиять. Удивлять. Недавно мы обнаружили отношение к адрес, но это вряд ли еще жив. Ну и пустоши и нынче не Да не путай никуда идти без уже без противогаза, я никуда не выйду. Это опасно. Я опять заболею, у меня против, У меня нет аптечки. Не, ну шариков ты можешь сам, конечно, пойти хозяин, но я не буду. Остаться с нами, ну правильно. Чего греха таить, тебя хозяиз любили питомца, но не позволили его. Убежать, вдруг это не очень хорошими людьми. Возможно. Но нам принесли его вообще в какой-то почтальон. Не знаю. Может быть, это и был его хозяин, а возможно, он просто его на дороге нашел. А тут непонятненько на самом деле. Непонятненько. Грибы? Поесть парочку грибов. Да ничего не будет. Шарик пускай продегустирует, и если он будет живой, иначе все хорошо. Опять кто-то звонит нам. Так как это не делают? У нас нету телефона. А, было очень вкусно, только немного беспокоит, что не светится в темноте. Теперь, теперь мы тоже. Теперь мы тоже станем э, халками. Ну, нормально. Обезвоживание... Ага, хорошо, поешь. А, что там у нас? Дзинь-дзинь, мы думаем, что никогда не слышим. Да пошли вы нафиг со своим телефоном. Каждый день почти нам звонит кто-то. Это пранк, точно. На телефонами. Ну, блин, ну как... Кто будет звонить в апокалипсис? Ну, что за бред? Жизнь нелегкая. Не ну, конечно, нелегкая. Вообще тяжелая. Я бы сказал бы даже. О, запас. Мы можем, конечно, сидеть заперти. Но так, выйти. А ну-ка, давай послушаем радио все-таки. Надо послушать его. Что там? Сигнал какой то ловит? Что-то хренико непонятное. Мы связались с ними. Армия уже близко. Она спасет нас, надеюсь. Через минут 20, наверное, минимум. Когда уже уже час будет видео идти, вот тогда и спасет. Военный сногулять, сколько голосом на этом настаивал. Помощью же пути нам остается только ждать и все. Что с долорес произошло? Новое? А ничего не произошло нового. Ну она сумасшедшая, как и в принципе была. Ничего не меняется. А Если бы только покинуть на место, мы бы уже это сделали. На сводит с ума. Да уже свели с ума всех. Главное, чтобы шариков с ума не сошел, а так все будет хорошо. Жажда сумасшественней, ну, все понятно. Ах, блин. Надо все равно экономить запасы. Ночью убежит, случае шуршание, сперва он подумает, ветер. тому виной кот. В смысле, без добра Сквозь дырусь синей стене, чтобы выбраться наружу. Не знаю, куда он такой ходит. Каждый у он ничего не бывал возвращать домой. Последить за ним? А если он нас погрызет? поцарапает как это опасно кстати Эээ... блин ну это интересно это интересно в один момент и опасно а может быть у него какие-то там тайные места есть вроде а куда он делся не в своем уме ну это логично зашаем на набрели старую свалку помойку ученый? живучий в ржавом автобусе в котором он сделал лабораторию для проведения экспериментов Док радужно поприветствовал своего питомца. А, это его был? Блин, походу он его забрал, да? Э -э -э -э -э был немножко не в себе, что-то обрамотил корабле. Должен окончательно свихнулась, сегодня мы поймали. А кто поймал, Мне интересно, кто? Она сама там живет в бункере, кто ее ловит? Оператор, что ли, в смысле, кто? Я не понимаю, кто ее ловит, она сама. Пожрало. Ну, В принципе, и так уже было время е жратвы, так-то ничего страшного. На походу мы не дождемся <coughs> помощи. Мне кажется, не дождемся. Нет, у нас ничего нет, не получится. Нет. У меня такое чувство, что мы не дождемся помощи. А Тед уже не вернется никогда в жизни. Он там, скорее всего, уже все валяется где-то мертвый. Было слишком опасно идти наверх без защиты. Да, все правильно. Так и надо было. Ага, и чё? Что? Большой опасность для А, надо его починить, конечно. Давно пора. Давно, да. Может вы еще аптечку как-то скрафтите из этого. О, кто вернулся! Шарик вернулся, она все равно не своем уме. Жаль, конечно. Ага, получилось хорошо. Сегодня утром шарик вернулся в нашу убежище. Интересно, для кого он сам на совсем не факт. Возможно, он опять к этому ученому уйдет. Он какой-то непонятный кот не ела, голодает. Так, ну, действительно голодает. Ну, хорошо, у нас пока банки три супа есть, можно поесть. <сёк> ну, хорошо. А что там было, я не успел прочитать. Ну, мы все равно никуда не пошли, это не важно. А, жажда, ничего страшного. Мы не собираемся охотников на привидениями? В смысле? Кто каракули нарисовал? Тут нету никаких каракулей раз уже окончательно с ума сошла уже. Каракули какие-то виднеются на стенах. И а там ничего нет. Сидеть внизу, это мне семечки щелкать легче не стоит. Мы надеемся, что все закончится и жизнь будет такой, как прежняя. Но это не факт. Не, вообще не факт. Если нас не спасут, то все, Никакой прежней жизни не будет. А скорее всего нас не спасут, потому что... Э, они уже как бы 10 дней не, не спасают нас. Ага. А я уже это читал, это не А то и тоже почему-то пишут, ничего новенького нету. не в своем уме истощение, хорошо. Ага. Ну мы покормить ее все-таки. Ну блин, ну, ну, надо экономить, но я не могу так. Шариков какой-то крошечный поводок, с потолка и выдрол оттуда. Посыпал шукатурка. Огромный а, мелкой шерсти, что это за кабель? Вярость. А, кабель. Да не буду я выяснять, а что толком ударит, и мы сдохнем. Не-не-не-не-не-не, это не вариант. Не вариант. Я не буду этого делать. Все равно ничего не изменится, даже если он там что-то найдет. От пряника толку больше, нежели откнуто. Конечно. Пускай забирает себе этот дурацкий провод и играется. Эм, Радиоактивными тараканами, мелкими, щеняющими ок по округе. Пусть лучше шариков будет по нашей стороне, все понятно. Так, что у нас там? Все хорошо, пока. Истощение. Ну, блин, там непонятно истощение. Там же, получается, что в Байскауде написано. А, можно только... а, -а, -а аптечки, а Они вроде топором лечили же, вроде. А, не, мы заметили нас, а символы. А -а -а, да не хочу. Не-не-не. У нас есть припасы, нам можно никуда не идти вообще. Опять звонят. Вы офигели, что ли? Звонят, названивают и названивают. Никак не успокоятся на не совсем подходящая причина конечно я тоже так думаю поэтому мы остаемся дома кормить не будем ничего делать не будем я не, я не хочу вообще никого отпускать все шариков может пойти там поесть что-нибудь пойти там поискать а я не буду нам и так хреново а, вода вода вроде жажда не так все плохо ничего потерпит один день Ничего страшного не будет. Военные опять обещают, по они оказались первым делом а, определить между уцелевшим вечером. О, это хорошо, кстати, это хорошо. М -м Припасы нам не помешают лишние. И чё? Ничего не изменилось. Не понял. Все было нормально, но... А, фонарик перестал работать, блин. какого хрена, ничего не нашли. какого фига нам не везет, такая. О, обезвоживание. Надо по попить. Окей, окей. Ага. Ну сколько мы два месяца, кстати, тут уже сидим. Между прочим, чтобы вы понимали. Два месяца, это вам не шуточки. Блин. Надеюсь, что скоро пройдет время, когда мы можем покинуть. Да, ждите, ждите вот так вот два года. Сегодня, пожалуйста, уможайся ученок. А, да, не просто не воспитан. ценный помощник? Ассистент? О, встала вся работа на проектом. Uh, Ученый попросил нас самих исследовать. Uh, про разговор он... Как он мог вообще быть ассистентом, мне интересно. <laughs> как он там что-то наливал вампулы или чё? Как это возможно? Mm, непонятненько вообще. Ученый, походу, тот тоже лишился рассудка, как и Долорес. Но я ничем помочь не могу. Нам бы очень пригодились запасы. Сегодня их перечитали mm, uh, Нам не понравилось самое время принятия, мы не знаем. Школы смогу Неподалеку участвую в, в безопасности. А, ну, почему бы и нет, да, кстати. Надеюсь, игра не закончится на этом. Все будет хорошо. О, а, не понял, кто это сделал. Они, походу, нам запасы отобрали некоторые. Они, а, вроде, прибавились даже. И, а. они ради этого не, не необходимо. Давайте будем об этом говорить. Давайте лучше обсудим какую-нибудь другую тему. Может, поговорим о супе. Кстати, да, его нету почему-то. На воды до хрена вообще. Просто шикуем. Жажда голод. Да сегодня можем шиковать вообще. Пир будет у нас. Даже барсику дадим или кто, шарику пожирать. Нашему убеждением пришел. да ничего у нас играть нечем. Он ну, ну, дебил. Ну, зачем он приходит второй раз играть с воздухом? Ну, Какой-то странный чувак. Ну, вроде все хорошо. И, ну я знаю, что это плохо. Все, давай пропускаем этот день. Он скучный, я не хочу пропускаем все я не буду я не могу уже час видео идет блин ну реально почти час это ничего не лишится Ну здесь что а что она сделает ну даже если она лишится рассудка что она себе сделает плохого Повесится? ну не ну бред звук такой как будто Ага. чего кому появилась замечательная возможность никто не поет никуда В смысле шарик пускай идет на охоту <свист> Ч это сейчас было? Я думал, это сейчас это вернулся. Дверь хлопнулась. А, а зачем они дверь бы открыли, я не понял. Чё за бред? Нет, никуда мы не идем. Ага. Один и тот же текст, ну конечно. Одни и те же рифмы, все одно и то же. Ага, истощение, блин. Ну, тут вода только есть, все. Можем попить. Э, еда пока что у нас уже заканчивается. Э, до док постучался здесь, чтобы забрать припасы, которые... Он сказал, что не очень помогут его исследования. И мы, и мы ему верим? Э, да пошел нахрен, это мои ресурсы. Ты кто такой? Иди свои ищи, блин. Находи. Это мои все ресурсы. А собрал, собака забрал. Ну, ковно, ну. Какой-то странный даже по нашим меркам. Да ничего ему. А где вода, кстати? Почему бутыль ушел Я думал, он забрал его. Ладно. Еще раз попьем и все. Будем на воде как-то выживать. Я же вроде видел, что там э, 8 дней можно без еды жить, как бы. Ну, так 8 дней это нормально. А мы можем так достать, и дожить, кстати Ну, хоть и час будет видео длиться, но это не важно а, Ну, просто мы будем пропускать старые, неинтересные сообщения Мы просто будем новые смотреть, и На По радио, ага, угу. без топора вообще По радио вообще нет смысла что-то говорить, и слышать Так, ну, ничего хорошо пока что Мы не с лесорубы, не собираемся Конечно, я тоже не собираюсь Ага, дальше что, мне сегодня нужно привлечь у него? Кто сейчас постучал? Не, -е. хотя очень, ну я хочу уже просто посмотреть, что там будет. Ну реально очень длинное видео, я не буду еще час сидеть тут. Конец. Нас забрали? Военные или что? Ч что, что произошло? Открыть не очень хорошая идея, кажется, мы Болезнь? А почему? Было очень тяжело для сегодня. А, утром мы обнаружили, что Долрос покинул бы... Бум... Но она, походу... А, безумие? А, блин... Тут, походу, не от того, что она заболела, а то, что она безумная была. И с ума сошла. Блин, она в любом случае сбежала бы когда-то. К примеру, сделать что-нибудь... Блин, надо было не открывать все-таки дверь. Ну ладно, ничего страшного. Ну открыли так открыли. Но ну, все равно час видео идет, сколько можно. Но не хотела нам это сказать, удачи тебе, Долорос. Но на мой к Теду пошла, решила. Не могла без него жить, короче. Ага, Но могли погибнуть. На мой -то она выжила. На мой -то она живая. Не знаю, не знаю. Ну 68 дней прожили, это нормально, как по мне. 68 дней, ну что, то шарик остался, у него там припасы есть. Я думаю, он выживет. Мы погибли, а шарик выжил, короче. Я уверен на 100%, что он там э, выживет. Если что, он док придет сюда, его заберет, и все будет хорошо. Я вот за шарика больше переживаю, чем за это Вот так вот игрушка вообще капец. Я даже не думал, что прям настолько длинная кажется. Не, ну я знал, что она очень длинная, но не настолько на час. Реально час в видео идет. Капец. Ой, это самая длинная серия моя вообще из которых я игр снимал это самое длинное реально ну или где-то ну, в один ряд входит там с длин самых длинных видео заслуживает лайка и подписки ваши это, это, это вообще не обговаривается я час сидел и получается два месяца с половиной почти выживал ну, офигеть Нормально. Все, если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком, конечно, чтобы не пропускать новые видео. Также с покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и выдадите таким образом мне снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео. Заходите, вступайте, спонсируйте, делитесь видео с друзьями обязательно. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, прохождениях, и обзорах. И всем пока-пока.